Мы много проехали станции И встретились наши пути. Теперь не дает нам расстаться Твоя невозможность уйти. И это такая безбожность, Что с нею могу я сравнить, пожалуй, Мою невозможность тебя от себя отпустить. Вторник Мы с прошлой субботы не ели. Слышно, как снег метет дворник, И в воздухе пахнет метелью. За окнами, кажется, осень И месяц до первого снега. Но дворника взмах так не сносен, Что он, не сбиваясь со следа, Ныряет сквозь осень и зиму Оттуда снял шапку и в марте А мы с тобой словно незримы На дворника вымокшей карте Мы вне, мы закрытая сфера В которой тела нераздельны А то, что вокруг было серым Раскрашено здесь акварельным Повиснул под небом, сезон поменялся за сутки Под окнами слышен хруст снега, и дворник метет в промежутке Сквозь годы свои и наши, сквозь целые судьбы вещи рождения кражи Оставленные в прошлом веке За окнами пятые сутки И комнаты ось закружилась А дворник метет в промежутке В котором вся жизнь уложилась А дворник метет